Первый вопрос по фьючерсу на канадский доллар. Юрий, в прошлом видео ты говорил о том, что ожидаешь продолжение движения вверх и пробития хайов. На данный момент канадец показывает продолжительный рост. Какой потенциал движения еще остался и нет ли признаков появления продавцов? Добрый день, давайте посмотрим на вопросы. Итак, канадский доллар или 6C фьючерс. Значит, действительно растет очень хорошо, и на самом деле никаких предвестников разворота нет. Потому что если мы с вами посмотрим рыночные профили или кластера в целом, то мы увидим достаточно большое читкое скопление в районе 77.30 и с нижней границы 76 80 то есть это достаточно большая зона где, скорее всего есть открытый интерес покупателя поэтому пока предвестников падения нету для того чтобы говорить о развороте то надо здесь поторговаться во флете накопить соизмеримый объем, либо резко рвануть вниз под 76 800 пока ни того ни другого не происходит и для всего для этого нужно время поэтому ничего пока не предпринимаем а потенциал есть а расти мы с вами будем если дневку откроем то ближайшие цели можно достичь это 78 ровно 78 500 В следующем вопросе рассмотрим фьючерс на японскую иену. На профиле текущего контракта мы видим достаточно крупный проторгованный объем, который выделен уровнем на графике. Актуальна ли эта зона для поиска продаж или стоит присматриваться к покупкам? В случае с фьючерсом 6G или фьючерс на японскую иену, значит, по факту никаких предпосылок к развороту нету. Зона отмечена, действительно, она сейчас является максимальной большой, поэтому ничего мы с вами. Пору разворот вообще не думаем пока Значит, дожидаемся отката Я сомневаюсь, что мы откатим самую-самую Вот эту вот объемную зону Но откаты можно ждать в точке 87-800, 88-200 88 500 И пока рассматривать имеет смысл только лишь продажи Следующий вопрос по нефти марки Brent. На профиле контракта сформировался достаточно крупный объем, который выделен двумя уровнями. Может ли это быть покупатель или продавец все еще силен? Итак, нет, действительно застряли в боковике, перед этим спускались, поэтому вопросы к продолжению тенденции все же, конечно, остаются. Итого, значит, так как мы двигаемся пока планомерно вниз, поэтому движение вниз стоит рассматривать в приоритете. И копится ли сейчас объемы, копится это покупатель или продавец, честно говоря, сказать пока очень-очень сложно, но мы можем с вами предположить следующий сценарий. Итак, в этом боковике есть четкие границы, это верхний край 40. 35 47 60 он обозначен растущим э, открытым интересом ну и какой-то проторговкой то же самое снизу 46 40 46 12 здесь у нас тоже подрастал открытый интерес то есть здесь кто-то заряжался и я бы обращал внимание на вот эти вот границы То есть если мы импульсно выйдем вверх выйдем чем 47 60 тогда да действительно во всем этом торговочке скорее всего покупатели надо будет брать тесты и работать уже в ланге. а если же мы пробьемся вниз то Значит, никакого разворота, собственно говоря, нет и о покупках задумываться не надо. Что произойдет, скорее всего, честно говоря, не знаю. Но по опыту скажу, что чаще происходит продолжение движения, то есть движение, собственно говоря, пока вниз. Юрий, следующий вопрос касается фьючерса на индекс РТС. В прошлом видео ты говорил о том, что ожидаешь продолжения лонгов. Первыми целями в районе 104 тысяч. Но на графике мы видим продолжение формирования консолидации и объема. Есть ли признаки покупателя или продавца в текущей консолидации? Или торговля в этом диапазоне может затянуться на неопределенное время? Фьючерс Ри. Значит, здесь ситуация, конечно, сложная. Застряли и так же, как и с нефти, пока непонятно, куда будем двигаться. Но мы двигались в этот боковик снизу вверх, поэтому движение вверх все-таки собственно говоря приоритетно а, но а, надо сказать что есть некий продавец его с верхней границы 100 тысяч ровно да есть некий покупатель с нижней границы 97 850 и тут точно так же мы с вами торгуемся это в этом балансе и каждый раз тестируем то продавца то покупатели и как бы вот сужается вот этот вот а, открытый вот этот треугольник да то есть открытый интерес данного накопления растет поэтому куда выстрелим туда и будем сами рассматривать дальнейшее движение поэтому если вы то есть обновим импульс 100 тысяч, то на откате можно будет искать покупки. При любых, при любых других ситуациях, собственно говоря, смотрим продажи. И последний вопрос касается фьючерса на российский рубль. В предыдущем видео ты акцентировал внимание, что в районе 60 тысяч идет драка между покупателем и продавцом за цену. Можно ли считать, что покупатель победил и будет продолжение роста? Фьючерс на доллар-рубль на самом деле очень-очень лонговый и это было уже в принципе еще отсюда, мы по большому счету разговаривали, однако застряли в неком боковике. И да, покупатели все еще сильны, и да, покупатели они у нас в приоритете. Все покупатели сидят у нас в диапазоне ну скажем так, накапливаясь неплохо в районе 60 тысяч 400 59 800, то есть вот на этот проторговочке. После этого должна быть какая-то коррекция, коррекцию следует я считаю ждать в район там 60 60800 и 61, 60 на 1100 это вот это вот на торговочке, вот. после которой тоже можно продолжать уже работать в ланге и, собственно говоря, с большими потенциальными целями, потому что Сишка а, на самом деле обрела, обрела тенденцию, причем восходящую Юрий, спасибо за интересные и развернутые ответы, обязательно будем следить за развитием твоих сценариев вместе с нашими подписчиками.